Всем привет! Вы на канале EOD и с вами, как всегда, Бакумен Антон. Сегодня речь пойдет снова о программе Illustrator. И мы с вами научим сделать вот такой вот объемный орнамент всего за пару простых приемов. Итак, давайте начинать. Первым делом мы создаем новый документ, нажимая «Файл», «Новый» или просто на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl» плюс «N». Ширину и высоту задаем любые, у меня это 1920 на 1080 пикселей. Нажимаем «Создать». Сразу же первым делом в фигурах выбираем прямоугольник и заливаем им весь фон. Чтобы он был темный, чтобы наш орнамент было видно. У него мы отключаем обводку. Далее выбираем заливку, дабл клик. И здесь выбираем самый темно-коричневый цвет. Нажимаем ОК. Теперь в слоях раскроем нашу группу, выберем наш фон. И поставим здесь замочек, чтобы мы не могли двигать этот слой. В фигурах мы выбираем вместо прямоугольника многоугольник. Для этого просто зажимаем левую кнопку мыши и выбираем многоугольник. Создаем его на рабочем пространстве. Можно с зажатым шифтом, чтобы он ровно создался, без поворотов. Но его сейчас не видно, потому что у него точно такой же цвет. Для этого мы переключаем заливку и обводку местами, нажимая Shift-X или вот эти вот стрелочки. Если переключились на, Z, на обводку, то дабл-клик по ней и меняем цвет на белый. Если же вы остались на заливке, то делаете то же самое. Теперь нам нужно повернуть данный многоугольник на 30 градусов. Это можно сделать вручную, то есть просто вот так вот повернуть. Либо же сделать более просто, это зайти в свойства. Если у вас здесь свойств нету, тогда перейдите во вкладку окно и найдите свойства. И вот здесь есть угол поворота. Мы раскрываем, и вот они 30 градусов. Замечательно, приступаем дальше. Мы выбираем наш многоугольник, зажимаем кнопочку Alt и дублируем его вниз. Как видите, я его перенес так, чтобы углы нашего дубликата соприкасались с углами первой копии. Дублируем его второй раз. Высоту выбираете сами. Нам эта высота нужна для дальнейшей толщины объекта, который у нас останется. То есть чем выше вы поднимете, тем объект будет толще. Поэтому я выберу какую-то такую среднюю позицию. И все. Далее мы выбираем все наши объекты. Выбираем инструмент создания фигур и прокликиваем все части, которые нам не нужны. То есть это вот верхняя часть, следующая, вот это, два угла и нижняя часть. У нас остается только стрелочка такая, мы ее не трогаем. Далее выбираем выделение, выделяем наши части, которые мы прокликали и удаляем их. Итак, у нас получилась вот такая вот фигура. Мы выбираем инструмент поворот. Он находится слева в панели или у него горячая клавиша R. Зажимаем кнопочку Alt и прокликиваем нижнюю опорную точку. Угол задаем 120 градусов и нажимаем копировать. Второй дубликат создан, нам нужен третий. Для этого нажмите Ctrl D. Выбираем опять выделение. Наша фигура готова. Нам надо ее закрасить. Для этого давайте создадим здесь фигуру, квадратик обычный и применим на него градиент. Справа перейдем в градиентные настройки. Вот они, градиент. Если опять же его у вас здесь нет, тогда переходим в окно и находим вот здесь вот градиент. Здесь задаем радиальный и выбираем цвета, то есть дабл клик на первую точку, выбираем светло-коричневый цвет. Дабл клик на вторую точку, выбираем темно-коричневый цвет. Первый даже, наверное, можно поправить и сделать чуть-чуть посветлее. Для этого переходим в цвет и даже осветляем его. Теперь, так, у нас еще обводка осталась, давайте мы ее отключим. Теперь выбираем первую часть нашей фигуры, нажимаем кнопочку «Ай» на клавиатуре или выбираем вот она пипетка и кликаем на наш созданный квадратик с цветом. Цвет применился, то есть, как видите, у нас появились тени по краям и посередине свет. Теперь выбираем два нижних квадрата, Точнее, две нижних фигуры и также прокликиваем на квадратик. Объемная фигурка готова. Что нам нужно сделать дальше? Мы ее выделяем. Можем нажать Ctrl-G, чтобы сгруппировать. Теперь мы ее уменьшаем. Зажимаем Shift-Alt и уменьшаем ее до определенного размера, который вам нужен. Далее мы переходим в объект, узор, создать. Здесь соглашаемся. В типе фрагмента мы выбираем шестиугольник со столбцами. Теперь нам нужно уменьшить ширину и высоту до тех пор, пока они не начнутся прикасаться. То есть, как видите, они не заходят друг на друга, а лишь соприкасаются краями, что создает эффект, как будто одна фигура заходит за другую. После этого нажимаем «Готово». Далее мы выбираем фигуру, заходим в настройки цвета и выбираем наш созданный узор. Теперь можем его растянуть. Вот и все. Получился вот такой вот простой, но в то же время интересный узор. Спасибо за внимание, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки, если что-то непонятно, пишите об этом в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, также можете подписаться на Дзен и на Инстаграм. Всем до новых встреч, пока!